А еще через неделю мы будем праздновать твои первые полгода. Да, малыш? Мы с тобой отлично погуляли. Свежий воздух идет тебе на пользу. Смотри, как ты блестишь. Зайка, какая тебе нравится больше? Ладно, по сегодня будет розовая. А завтра я куплю тебе новых трубочек. Что ты натворил? Зачем ты это сделал? Зайка, ну так же нельзя. Пупсик! Ты что ты делал? Этот пластик теперь везде. Ты ужасно ведешь себя в последнее время. Плохой, плохой стакан. Зайка! Привет!